Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, же, Журниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами поговорим о том, почему же не проходит невроз и тревоги. Что же вы делаете не так? И почему вообще так происходит? И что же с этим на самом деле нужно делать? Все это вы узнаете, посмотрев это видео. Итак, Ко мне очень часто люди обращаются на курс психотерапии, и я не понаслышке знаю о том, как они пытаются от этой проблемы избавиться. Когда ко мне они приходят, мы проводим консультацию, на которой я спрашиваю: а чем вы, собственно, пытались решить эти проблемы, каким способом? И на самом деле я перестал задавать этот вопрос, потому что это очень сильно людей расстраивает. Потому что когда они начинают говорить мне о том, что я много чего читал, я много смотрел ваших видео на ютубе, и много анализировал своего состояния, много чего изучал. Я спрашиваю, а были ли конкретные какие-то методы, которые вы использовали? И в итоге, когда человек немножечко подумает, он отвечает, что, наверное, я ничего не делал для того, чтобы избавиться от своих тревог и неврозов. Максимум, что я получал в виде ответа, это вести здоровый образ жизни и пить препараты. То есть это единственное, что люди в большинстве своем пытаются делать для того, чтобы решить эти проблемы. Но мы должны с вами четко понимать, как эти проблемы устроены, и тогда для вас не будет никакой сложности в том, чтобы их решить. Главное здесь просто понять суть этих проблем. И как раз суть этих проблем и подскажет вам о правильных действиях, которые помогут навсегда избавиться от любого вашего невроза, от любого вашего тревожного расстройства и от любых проблем с тревогой. Давайте же обратимся к самой проблеме. Давайте сначала определимся в какой сфере эта проблема лежит. Потому что это просто убирает все лишние действия, которые вы могли бы когда-то сделать. Давайте определимся. Проблема тревоги и невроза. Разве это физическая проблема? Как, например, грипп или какая-нибудь патология ваша. Разве это находится на физическом уровне? Нет, эта проблема является влияющая на физическое состояние, она провоцирует определенные симптомы в теле, она провоцирует определенные проблемы, например, со сном, с аппетитом, с вашей постоянной усталостью. Но является ли это проблема физическая? И ответ – нет. Получается, если эта проблема не физическая, но она влияет на физическое состояние, то работая на физическом уровне, как хороший образ жизни, спорт, таблетки, мы не сможем решить эту проблему. Все, что мы сможем, мы сможем подавить проявление этой проблемы на уровне нашей физиологии. То есть, если вы испытываете различные симптомы невроза, то улучшив свой образ жизни, нача, начиная заниматься спортом, вы улучшите свое физическое состояние и меньше будете чувствовать симптомы, безусловно. Если вы начнете принимать любые препараты любых категорий, это успокоительные транквилизаторы, антидепрессанты, все это может повлиять на то, что у вас уменьшится симптомы которые вы чувствуете в теле уменьшится проблемы со сном но они не пройдут потому что проблема эмоциональная и вот в этом у нас ответ невроз тревожность тревожные расстройства все эти проблемы они связаны со страхом что такое страх страх это ваша эмоциональная реакция на события в жизни, которые вы воспринимаете как опасные. Это та первая фраза, которую я говорю своим клиентам, когда они начинают работать со мной на курсе психотерапии. Потому что это ключевой момент в понимании этой проблемы. Если у меня проблема со страхом, то это проблема эмоциональная. И чтобы ее решить, я должен работать со своей эмоциональной сферой. Когда я испытываю симптомы, это симптомы, которые вызваны страхом. То есть, как это происходит. Вы воспринимаете какое-то событие как опасное. В итоге из-за этого естественным образом возникает эмоция страх. Это совершенно нормально. После того, как страх возник на эмоциональном уровне, ваш мозг направляет сигнал над на выброс адреналина. И выброс адреналина запускает определенный ряд процессов в вашем организме он запускает вегетативную нервную систему. То есть ускоряет ваше сердцебиение, ускоряет за счет этого кровообращения, ускоряет потребность кислородии вашего организма и много-много других процессов он запускает просто за счет этого выброса адреналина. И вот любые попытки работать на этапе, когда адреналин уже произошел, уже выбросился, это бесполезно, это не решит проблему. И другой момент, что если вы будете работать на этапе, когда уже страх возник, то вы будете просто пытаться подавить эти эмоции. Например, когда возникает страх, вы пытаетесь отвлечься. Или, например, когда возникает страх, вы делаете какую-нибудь релаксацию. Или дыхательную технику используете. Все это попытка убрать влияние возникшего страха, который произошел. Но мы должны с вами четко понимать поэтапность. Если мы говорим, что страх это моя эмоциональная реакция на события, которые я воспринимаю как опасные, это значит, что цепочка не начинается со страха. Это очень важно. Цепочка начинается с события. Что такое событие? Это то, что по факту в жизни вашей произошло еще до вашей оценки. Как только вы оцениваете это событие, это уже идет на этапе восприятия. То есть, грубо говоря, сначала происходит событие, это то, что по факту произошло. Дальше идет ваше восприятие этого события, это ваша оценка того, что произошло. Если вы восприняли событие как опасное в том или ином ключе, обычно это в трех направлениях, опасное для моего здоровья, опасное для моей психики, опасное для отношений окружающих ко мне. И получается, что как только вы восприняли событие как опасное, возникает эмоция страха. После того, как возникла эмоция страх, с ней работать бесполезно. Все, что вы сможете, это успокоиться, но вы не уберете эту реакцию. То есть, если событие повторится, ваша реакция повторится. Отсюда все эти проблемы. То есть их становится со временем еще и больше. Если раньше вы переживали за какие-то отдельные ситуации, то потом вы начинаете все больше и больше ситуаций воспринимать как опасные. Уровень тревожности из-за этого у вас возрастает. Ну и соответственно это ухудшает ваше самочувствие. Ну отсюда вопрос. На каком этапе нужно же работать с этими эмоциональными проблемами? И ответ очевиден. На этапе до возникновения страха. У нас есть два этапа. До возникновения страха. Это событие, то, что по факту произошло. И ваше восприятие того, что произошло. Теперь давайте здесь проанализируем. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, например, люди в новостях что-то говорят. И в этот момент вы реагируете на это страхом. Боитесь, что с вами такое же повторится. Например, вы услышали любую новость. например что Условно говоря, в каком-то магазине пришел человек и всех расстрелял. Предположим, такую новость вы услышали. Вы тут же можете воспринять ее как опасную, что вдруг с вами такое произойдет, как только вы придете в магазин. И получается, что вы не способны повлиять на то, чтобы не происходило той самой объективной реальности, на которую вы можете вот так среагировать. Если вы на это не можете повлиять, ну мы не можем влиять да, на то, что случится или не случится в нашей жизни. То есть вот эти вот все обстоятельства, ну, мы можем, конечно, смотреть по сторонам, когда переходим дорогу. И это уменьшает вероятность того, что нас собьет машина. Но были случаи, когда машину людей сбивал даже на татуаре. И получается, что вы можете только снизить вероятность того, что произойдет какое-то тревожное для вас событие. И получается, что единственный этап, на котором мы можем с вами хоть что-то сделать, это этап восприятия. Восприятие вашего события, которое произошло. Таких событий у вас может происходить за день от одного до 10 и даже непрерывно. Вы можете просто сменять одно событие на другое и таким образом оставаться в этом тревожном состоянии в своем неврозе. И для того, чтобы из этого состояния выйти, вам нужно просто убрать эти события, которые вы воспринимаете как опасные. То есть, вот здесь очень важный вопрос, очень важный ответ. Вопрос такой, почему я до сих пор не избавился от невроза и тревог? Потому что у меня все еще есть события, которые я воспринимаю как опасные. И у меня все еще большое количество таких тревожных событий. И получается, пока это количество тревожных событий у вас остается или даже растет, вы только отдаляетесь от того, чтобы чувствовать себя комфортно и выйти из этих состояний. И тогда резонный вопрос, который вы, наверное, сейчас мне задаете. Что же делать, чтобы из этого состояния выйти? Все очень просто, если знаешь как. Поэтому... Ваша задача понять, что вам нужно делать, чтобы после этого видео, потому что прослушивание видео, как мы сами узнали, не дает избавления от невроза, оно дает вам возможность применять то, что вы узнали, чтобы избавиться от невроза. Итак, для того, чтобы решить вашу проблему, нужно сделать всего две простые вещи. Вам нужно определить все эти тревожные события и поменять к ним ваше восприятие. Представьте себе, что вас что-то тревожит. Например, вы боитесь идти в магазин, у вас там была паническая атака. Или вы идете сдавать анализы, и вы боитесь, что они будут плохими. И вот каждый раз, когда вы планируете это делать, у вас возникает страх. После того, как вы поменяли восприятие к этому плану, то как только вы снова об этом думаете, страх уже не возникает, либо вы просто спокойнее начинаете относиться к этой ситуации. И получается, событие уже может сколько угодно раз повторяться, но оно не будет вызывать той самой тревожной реакции, как делала это до этого. Для того, чтобы это сделать, вам нужно как раз освоить технологию фиксации и разбора событий. Это когнитивно-поведенческая психотерапия, в которой все это уже давно расписано. Как это делать? И получается, что ответом на ваш вопрос, ответом на ваше решение будет когнитивно-поведенческая психотерапия и психотерапия изменение вашего восприятия ко всем тревожным событиям, которые сейчас возникают в вашей жизни. Это и есть ответ, как мне выйти из невроза, как мне выйти из тревоги. И одновременно это ответ, почему я до сих пор не вышел из невроза и из тревоги. Мы слышим часто множество различных историй, когда человек избавился от невроза. Например, недавно в комментариях под одним из моих видео кто-то написал, то, что ему помог микродозинг мухомора. Представляете, человек травил себя мухомором для того, чтобы избавиться от эмоциональных проблем. Но ну, не бред же, согласитесь. И получается, что многие люди в той или иной степени считают, что они могут решить свои эмоциональные проблемы на физическом уровне. Но, к сожалению, это всегда заканчивается плохо. Потому что вы должны решать эмоциональные проблемы на уровне эмоциональной сферы. Технология, по которой это делается, я вам уже рассказал. Все, что я могу вам сказать еще напоследок, это то, что вы должны для себя понять, что ваша проблема, она не уникальная. Уже есть готовое решение, которое нужно внедрить в вашу жизнь. Это решение очень простое и как только вы начнете двигаться в этом направлении, кстати, вот многие люди, которые поняли это, посмотрев просто мои видео на YouTube, писали потом о том в комментариях, что просто начав работать в этом направлении, они уже чувствуют улучшение, которых не было никогда в их жизни. Почему? Потому что ваша проблема она не сложная, но ваша проблема она требует решения, требует того, чтобы вы изменили свой подход к работе и начали работать в ключе изменения своего восприятия к тревожным ситуациям, к тревожным событиям. Как только вы начнете это делать, количество тревожных событий у вас будет уменьшаться, снижаться будет уровень тревожности. У вас пройдут симптомы, которые возникают на фоне тревоги. У вас пройдут проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. У вас э, улучшится настроение, вы почувствуете себя счастливым человеком, вам будет легко сфокусироваться, вы будете чувствовать себя наполненным энергией. То есть все, чего вы хотите, все, как себя чувствует любой человек, у которого нет никаких эмоциональных расстройств, это все зависит от того количества тревожных событий в вашей жизни. Поэтому стремитесь к их уменьшению за счет изменения к ним восприятия. И ваш невроз и тревога навсегда выйдут. На этом, в принципе, у меня все. Пожалуйста, друзья, прямо сейчас перейдите в комментарии под этим видео и напишите свои выводы, которые вы сделали После просмотра этого видео. Потому что для меня это очень важно. И это позволяет мне лучше доносить для вас ценную информацию. Которая поможет вам выйти из своих тревожных эмоциональных расстройств. На этом у меня все. Всем пока.